Тяжело. Или очень твердый лед. Без правил такие же ворота Гогу mm. не забить. Yeah. Главное не упасть. Задача основная, главное не упасть. На травку помягче падать. Мы выиграли, подарили клюшку, типа как чемпионам. Мы ее поделим потом как-нибудь. Мы и раньше практиковали такие занятия, в моей практике тренерской были. Я всегда приветствую такое занятие. Конечно, нельзя давать таких много занятий, но тем не менее, здесь мы преследуем многие компоненты для развития ребят. Это прежде всего эмоциональная составляющая, которая хорошая была. Плюс здесь технические навыки проявляются. Да, сразу видно, кто обладает мышлением, тактической выучкой. Поэтому в этих условиях, когда нет сцепления, конечно, сразу видно, кто одарен кто исполняет этих технические элементы и кто умеет взаимодействовать. Моя коллег! дал тяжелую длительную и один сказал, чтобы она легкая. Вроде смеешься, смеешься, бегаешь, а все равно да, а все нагрузка покажешь. чувствуется. Немножко необычно видеть э, на льду хоккейной коробке э, футбольную команду, да еще и без коньков и без их специализированной обуви. Но я посоветовал в первую очередь попробовать встать на хоккейные коньки. Второй вариант это встать на конькобежные коньки. Для них это будет очень необычно очень непривычно вот на таких вот лезвиях. Тоже советую на локотники, шлема, чтобы было в первую очередь безопасность для спортсменов. Безусловно, есть опасения, но я всегда перед тем, как проводить это занятие, провожу с ребятами определенную работу, то есть инструктирую их по поводу того, что нужно управлять своим телом, нужно управлять скоростью и нужно управлять координационными способностями для того, чтобы избегать вот таких каких-то неожиданных падений. Поэтому ребята сами отвечают за свои действия, безусловно, опасения всегда есть, но, как показала практика даже в сегодняшнем занятии, ну, было несколько падений, но все живы-здоровы, и слава Богу, как Говорится. Будем дальше практиковать. Больно очень. Проигрывать. Главное не упасть. Задача основная, главное не упасть. Просто балансировать, э -э группироваться вовремя. она ну, очень главное. скользко. Да, когда скользко. тормозишь, когда бежишь, плюс-минус нормально. Когда тормозишь резко, что-то делаешь, очень тяжело. Падали, ну, Падали. выиграли. Но... На травку помягче падать. Кто не падает, тот не поднимается. Команды у нас было, да, соревновательный момент тоже. Чемпион определился. Мы выиграли, подарили клюшку, типа как чемпионам. Мы ее поделим потом, как-нибудь. Либо, либо продадим. В общем, с точки зрения эмоций и вот достижений тех целей, которые мы преследовали, мы полностью удовлетворены сегодняшним занятием. И что, на такую тренировку Вы согласились бы? Так она и будет у нас на следующей неделе, по-моему. Так что согласились, не согласились, у нас никто не спрашивает. Игровики обязаны, скажем так, всеми видами спорта и не специфическими тоже уметь управлять. Баскетбол, гонбол, хоккей. Чем больше разносторонний футболист будет развит, тем больше у них будет способности проявить именно в своей специальности, именно на футбольном поле. Поэтому с этой точки зрения я приветствую все игровые виды спорта. Конечно, мы должны в первую очередь футболом заниматься, но если одно такое занятие мы будем проводить где-то который переключает и эмоциональную составляющую повышает, это только в плюс пойдет.